Жара. возможно это человечество жил глобальное потепление и если это так то нам всем тут придется не сладко я предлагаю спасаться понизив температуру земли холодными молочными коктейлями если у тебя в морозилке завалялось мороженое молоко и что-то из этого то уже сегодня ты сможешь стать героем холодарником кухонский не умею ведь спасет планету. Нет времени размусоливать. Салага. Бери мороженое, ледяное молоко и банан. Кидай скорее в блендер и взбивай. Охладитель МК-1Б готов. Теперь нужно поставить его на Землю, чтобы он охлаждал нашу планету. Но этого мало. Я прям чувствую, как идет тепло от земли. Нужны еще охладители. Нужно готовить быстро и слаженно с другими холодарниками. Новичок, иди сюда. Возьми-ка на себя клубнику. Ты да точно, сэр. Только я немножко переживаю. Просто я боюсь, что мы не спасем эту планету. Новичок, конечно спасем. Ты же со мной. А ну, блять, не нервничай, новичок. Все, новичок, хорош. Ровно 35 грамм клубники. Теперь добавляем молоко и взмешиваем. На. Хочешь попробовать, каково это быть настоящим холодарником? Конечно хочу, сэр! Спасибо! Боже, ты у меня такой охладителем да... ел! Охладитель МКК 35 готов! Хорошо, теперь нужно поставить его во дворе в 5 метрах от бананового охладителя. Я все понял, сэр! А можно я теперь сам пойду делать охладители у себя дома? Конечно, иди, холодарник! Ха, горжусь этим парнем! И теперь самый эффективный охладитель, МКК-100, это самая сильно охлаждающая жидкость после жидкого азота, так что поосторожнее с этой штукой. Первым делом закидываем все остатки мороженого, все что есть в вашем доме, плюс полстакана молока, плюс какао, плюс бики Ого, эта штука может отморозить мне конечности. Лучше одеть специальные перчатки, которые, к счастью, есть у каждого холодарника в наборе НХДО МКК-100. Так, теперь аккуратненько снимаем сдерживающий клапан. Максимально аккуратно заливаем охладитель в специальную емкость и выносим МКК-100 во двор к другим охладителям. Я на сегодня свою миссию почти выполню. Осталось лишь замерить температуру планеты между моими охладителями и внести данные во всемирный реестр холодарников. Завтра будет солнцепёк, Завтра будет Солнцепек, Солнцепёк, солнцепёк. Все синоптики сегодня Будто читают с листка, Природа будет к нам жестоко, Никакого холодка, Нас спасет кусок пломбира И немножко Молока, вот основа для коктейля. Охладит наверняка. Ты возьми свою клубничку, у меня с собой банан. Это все, что тебе нужно, если ты не какаоман. Завтра будет солнце завтра будет солнце пк, солнце Солнце пёк и солнце пек, солнце пек и солнце пек. Завтра будет солнце пек.